Дорогие друзья, приглашаю вас на наш традиционный предновогодний мастер-класс, куда и как поставить талисман. Все вы знаете, что приходит к нам год кролика. Конечно, мы его ждем, ждем с очень такими теплыми надеждами на лучшие, на лучшие перемены как в макрообществе, так и в микро в своей семье или в своей личной жизни. На мастер-классе мы с вами обязательно построим ваши астрологические карты, посмотрим на приходящий год и поговорим, кому же год приносит хорошее, а кому, может быть, и не очень хорошие события. Это могут быть наказания, это может быть вред. Мы про все эти неприятные, а также про приятные вещи Которые, я надеюсь, нас всех ждут в следующем году. С вами обязательно поговорим. И самое главное, мы поговорим, куда и как поставить талисман следующего года в нашем с вами пространстве, пространство нашего дома, для того, чтобы этот талисман принес нам защиту нам или конкретному человеку, на которого вы будете его ставить, чтобы он принес защиту и чтобы он принес. Все самое хорошее. Приходите на мастер-класс «Куда и как поставить талисману» будет 12 декабря в 19.00 в вебинарной комнате. Приходите, и мы с вами обязательно разберем ваши карты.